Привет, ребята, с вами я, Кусяка. И, в общем, это вторая серия моего сериала Браул Таун. В общем, вы набрали 5 лайков, как я и просил. В общем-то, сейчас я, наверное, прогуляюсь, пообщаюсь с бравлерами, Так, где там? Спайк. там валиприма, наверное. Ребята, идите сюда. О, диномайк зовет. Так, всякой кольт. Так, кольт, кольт, ты где там, дружище? Там побежал. Кольт, тебя Динамайк зовет. О, вот он. Давай, давай, идём, идём. Я тут? Да, погоди, Динамайк. Заходи, заходи, заходи. Это важно. Я слышу, что недалеко отсюда есть бравлер Дэрио. Он знает, где находится заброшенная база роботов. Там много мегаящиков, ящиков гемов и монет. Как вам идея объединиться с ним и ограбить их? Только Мэру ни слова. Хм. Ну, слушай, заманчивое предложение, но есть один вопрос. А ты уверен, что вообще этот бравлер существует, и это никакая не ловушка там? Я могу с ним связаться? А ты его лично видел, этого бравлера Дерева? А, это твой бывший друг, да, он существует. Ну, не знаю даже. Ну, как-то нечестно поступать так с Барли, мы ему даже ничего не скажем, а за его спиной вот такое происходит. Ну, в принципе, ладно. Ладно, Динамайк, тогда мы, наверное, уже пойдем с Кольтом. Мне просто с ним надо еще кое-что обсудить. А, ну, бизнес есть бизнес, ну, ты прав. Пойдем, Кольт, мне надо с тобой кое-что обсудить. Э, смотри, Кольт. Да, пока, Динамайк. Мне Динамайк рассказывал, что ты обмениваешь там кристаллы, гемы на голдкоины, да? Верно? Я ж не ошибаюсь, да? Ты же меня бесит, Коль, ты новенький, но ничего, я им еще покажу. Да-да-да, покажу. Так, ну смотри, получается. У меня есть 3 гема и 13 кристаллов. Сколько это будет голдкоинов примерно? Ну примерно 15. О! О! О! Кого я вижу? Угу. Это мой лучший друг? Тебя что? Амнезия? Какой я твой лучший друг? Ты, наверное, перепутал? Э -э, лучший враг? Нет? Так ты ж меня, когда я только приехал в город, начал ущемлять, обзывать. И теперь ты уже говоришь, что я друг тебе? У меня сегодня хорошее настроение. Ну, не знаю. Ему сложно доверять, да, Коль? Ты согласен? Угу. Ну, ладно, ладно, давай лучший друг. Мне просто надо поговорить с еще одним моим лучшим другом. Не желаешь дуэль на вылет с что говорил, что мы лучшие друзья. А ты уже... Понятно, ты просто подлизуешься, что... Пошел отсюда, давай, иди отсюда. Пошел вон, я все Барли расскажу. Что, ко мне никогда не был. Вот именно! Ты понимаешь, что если Барли узнает, что ты вот такое предлагаешь, тебе ж капец будет. Тебе ж... Ты ж понимаешь, что тебе капец будет? Я так Шелли уже выгнал. Наверное, Барли не был в этом в курсе. Короче, иди отсюда. Вали, не мешай мне Короче, этот, кольт Кольт, кольт Это, мне надо обменять А что у тебя за 15 gold то можно купить? М? Может, расскажешь? Поножи кирку А можешь мне тогда поножи дать? Вот, держи Кирку мне, в принципе, нормально о, Динамайк. Так. Так, мне по ножи. О, спасибо. Так. Ох, ребята. О, да, что, что, Динамайк? Что случилось? Да, да, что такое? Я видел, как он приема, Да, да, все хорошо, мы его прогнали, этого гада. Мы сейчас, наверное, с Кольтом пойдем, блин, к этому. К Барли, а то это беспредел какой-то. Согласен, Кольт, блин? Сейчас будет бой один на один. О, Барли там что-то объявляет. Так. он там что-то понастраивал. Вон там Барли стоит. О, здорово, Барли, здорово. Ты слышал? Ты слышал вот этот Альприма? Ты, ты знал, что этот Альприма? Ты знаешь, что он сделал? Он, короче, только что со мной так, типа, говорил, мы лучшие друзья, ля-ля-ля. А потом такой говорит, короче, все. Я тебе предлагаю это, вылет. Типа бой на вылет, прикинь. Он так к Шелли выгнал. Прикинь, вот этот гадина. Вот этот в маске. Гад. Мне кажется, его надо посадить за такое. Привет, мои друзья. ну да все, понятно с ним. спасибо на майку. И так почти сто лет. Я не хочу его бить. Кольт. Мне кажется, надо арестовать Эль Прима за такое. Я тебе... Да, мне кажется, его надо арестовать за такое. И посадить в решетку этого гада. А то он вообще обнаглел. Он, понимаешь, он Шелли выгнал. Мне кажется, надо сообщить Шелли. Мне кажется, надо Шелли сообщить о том, чтобы она возвращалась. Барли... Да ты уже все, не отмазывайся. Давай вещи отдавай, Барли. Давай вещи отдавай все ему. У меня есть доказательства. Да какие доказательства? Ты сам рассказывал это нам. Причем были свидетели. Я, Коль, Динамайк. Все, введите его. Да все понятно, какой я шпион. Введите его. Он понапридумал. О, э, ты че, кольта бьешь? Давай лови его. На! А ну иди сюда! На, получай! Получай! Стойте, ребята, простите меня, я пошутила. Моя сестра, я бы с ней... Да, какая она сестра! Какая сестра? Они ж не все. Сё... Они ж не брат и сестра. Короче, Эль прима, не отмазывайся. Давай, отдавай ресурсы я... иди это в клетку. Давай. Я правду говорю. Угу, правду говорю. Все, давайте, введите его, чтобы он не сбежал. О. Май, что о чем думаю, видео? Ладно, ведите его, короче, этого гада, блин. Я вам не вру, вернется Шелли, она докажет. Да хватит, врать эль Прима. Не ври, ты че еще бьешься? О, заберите у него, у него еще там пистолет. Заберите у него. На, давай отдавай все, что у тебя есть, ты, эль Прима, блин. Гад, отдавай. Только не убейте его, блин, то. Все, он отдал вам, он отдал вам. Плохо мне, все, да. Ну все, я тогда, наверное, пойду, пойду-ка я Динамайку, наверное. Блин, расскажу ему, что произошло вообще. Блин, вообще кошмар какой-то. Надо будет еще всем Бравлерам этим сообщить, которых он выгнал. Наверное, наверное, он не только одну Шелли выгнал, наверное, еще и других Бравлеров. вот он... тут пусто у Джина там пусто и у Ворона или у Ворона... не, ну Ворона там что-то еще есть что бы поделать... о, Динамайк там Динамайк, Динамайк, Динамайк Динамайк, прикинь только что мы словили Альприма и посадили его в клетку прикинь ура да, я согласен, что это ура потому что он такой вообще наглый он говорил, что он брат Шелли. Ты живешь здесь долго. Ты, наверное, знаешь, что они вообще не братья и не сестры. Я вот себе, видишь, по ножи купил даже крутые. Он меня избивал, когда мне было 98. Вообще кошмар. Ну он гад. Ну мы его, короче, посадили. Он сейчас сидит там в клетке, этот гад. Фу, еле словили его. Вот он то уворачивался, то нас бил. Вообще гад до сих пор фингалы остались на теле. ладно, динамайк, это я, собственно, уже скоро сейчас вернусь. а слушай, а давай вместе его наведаем. ой, ну ты понял. пойдем вместе его понавещаем. скажешь ему, что пусть сидит там в клетке. пойдем, пойдем. о, барли, ты уже вернулся? ты тоже идешь э, навещать эль прима. ну там, наверное, кольт его охраняет, в принципе. я думаю, с ним там все нормально так бежим, надо пойти понавещать его. Меня подождите, спина болит. Да, да, да, хорошо, Динамайк. А, Кольт кричит. Так, чё? что? Какого? Ё-моё! Что? Как это про? Кольт, ё-моё, Кольт, вставай. тут кровь, Кольт, Кольт, что произошло? Почему, Кольт? сбежал, надо его догнать. Да, слушай, он, наверное, уже убежал далеко, мы его не догоним. Блин, а как он убежал? Ну, блин, мы, наверное, его упустили. Ах, ну, вот эта крыса. Да, крысюк, блин. Вы думали так просто меня поймать? Пока охи. Вот гадина, реально, Барли. Он ударил меня и забрал у меня оружие. Блин! Ну надо будет его поймать. Надо сообщить всем городам, что если они увидят вот такого вот Челика в маске, такого качка, то пусть сообщают на броня-то у меня его. О, а можешь мне его броню отдать? О, спасибо, спасибо. Так, ну нормально. А меч у него есть твой. О, хорошо. Ну все. Кусяка? Да-да-да, что такое Динамайк? Ты мой друг. О, ё-моё. Да слушай, Динамайк, в принципе, я думаю, ты должен сам это носить, это все же твое. Держи, Динамайк. Я думаю, это тебе. Да нет, бери, Динамайк. Мне не надо. Блин, Коль, ну тебе надо будет как-то получше охрану сделать, потому что у тебя, блин, сбегают, надо какой-нибудь бодрок, думаю, поставить. Чтоб не сбегали так. Блин, ну это вообще... Да, мне нужны помощники. Да, да, блин, у нас в городе вообще мало жителей. Походу их этот... Он бы вынул тоже. А, мне кажется, он просто уже всех бравлеров повыгонял, кроме вас. Надо будет всех повозвращать немедленно, потому что нас очень мало. Только тогда охраны не было. Надо его выгнать. Кого? Там да он уже сам ушел. Нафиг его там выгонять. Он сам ушел уже. Ой, блин. Ну и, конечно, да. Ну что ж, ребята, на этом у меня все. С вами был я, Бравлер Кусяка. Всем пока!